И скачиваем в любой предложенный чил, либо старый, либо Splash. Напомню то, что Splash используется с ключ-системой, Star без ключ-системы. Сегодня в ролике буду показывать Стар. Далее в поиске пишем Doors, нажимаем поиск. А есть довольно много скриптов, также есть вторая страница со скриптами. В принципе, какой скрипт вам больше понравится, тот можете использовать. Но сегодня в ролике буду показывать вот первую по счету, которую я сегодня загрузил.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 Также напомню то, что этот DLL используется с ключ-системой. Дальше возвращаемся обратно. Сейчас мы инжектиться не будем, потому что есть такая вероятность, что если мы сейчас заинжектимся в лобби, а потом перейдем на другой сервер, то, скорее всего, может вылезти ошибка с киком, и если она вылазит, то в игру вы сможете зайти только через час. Так что лучше инжект делать, когда вы находитесь в самой игре. Заходим в игру и ждем, пока она загрузится. Не знаю, как долго это будет, но надеюсь, сейчас быстренько все загрузится. Все, отлично. Я уже, получается, в игре. Нажимаем Confirm. Далее нажимаем Escape. Это для того, чтобы мы могли использовать читый скрипт двигать. А дальше нажимаем Inject. Так, все, у меня получилось заинжектиться. Отлично. Ключ у меня не просит, потому что я уже сегодня его получал. А дальше нажимаем кнопочку Excode. И ждем, пока загрузится сам скрипт. Немножко подлагивает, но это нормально. Это то, что скрипт грузится. Так, все, вот он появился. А, как видите, я не могу двигаться, ничего не могу делать. Это из-за того, что скрипт загрузился посередине. А, значит, нажимаем Escape, его отодвигаем, и теперь можем бегать и двигаться. Отлично. А, сразу скажу то, что это не самый жесткий скрипт. Есть, скорее всего, пожестче, но зато он многофункциональный. А, я до записи видео проверял его. А, у меня немножко маленькая ошибка произошла короче я включил э, все функции э, сразу скажу то что все функции работают но у меня произошла ошибка э, то что короче я подходил к ключу и мне не давало его взять вообще вот сейчас он взялся а до этого короче когда я включил функции он почему-то не брался так что заранее лучше возьмите этот ключ дальше откройте дверь все и теперь можно включать функции э, full Брикт. Это получается освещение. Видите, оно стало ярче. Дальше лут аура. Короче, эта функция лутает сразу все ящики, там, сундуки и так далее, которые есть на карте. То есть, смотрите, мы ее включаем. И как видите, вот эти вот сразу 6 ящиков все залутались одновременно. Я думаю, это очень круто. Инстант use это, в принципе, функция... Автоматически получается, как я понимаю, за вас открывает двери, допустим, если в двери висит замок. Но я не думаю, что эта функция особо полезная. Можно ее даже не включать. Потом авто код. Насчет этой функции точно не знаю, что она дает, но я думаю, кто знает, как это точно переводится, тот поймет. А, дальше скорость. Получается максимум 25 можно поставить. Uh, и как видите, меня тпшит назад. Uh, чтобы вот этого не происходило, uh, есть функция Anti-Cheat Bypass. Мы нажимаем, и как видите, я теперь бегу, и меня назад не тпшит. Также скорость можно поменьше сделать. Давайте побольше все-таки сделаем, чтобы быстрее бежать. Так, отлично. Uh, значит, идем дальше. Спим. Получается, можно включить и спина двери. Как видите, они все подсвечиваются теперь. А потом на ключи, которые, получается, нужно искать, чтобы открыть дверь. А на предметы, на книги. А вот это не знаю, как переводится. Ну, тоже можно включить. Так, что-то красненьким загорелось, не знаю почему. Тоже красненьким загорелось. Ну ладно. В принципе, SP, функция, они особо ничего не сломают, просто они показывают видимость предметов и тому подобное. Идем дальше. Мьюзик. No Scratch. Как я понимаю, если вы, допустим, попадетесь на этого Scratch, или как он там называется, может быть, эта функция даже не про это, но просто... Я думаю, то, что вот этот маленький черненький э, летает, короче. Я думаю, эта функция специально для него. То есть, если вы на него попадетесь, скорее всего, анимации проигрываться не будет. Но, возможно, это другая функция. Сразу говорю, я точно не знаю. А дальше, какие тут есть нормальные функции еще? Тут удалить что-то. Можно удалить пазлы, двери какие-то. Скелетон. Короче... Вот эти функции, они не особо полезные, можно даже сюда не заходить. Но если вдруг вы хорошо знаете перевод английского, то можете здесь полазить и какую-нибудь функцию для себя включить полезную. Так, ну вроде все основные функции мы с вами включили, значит проходим дальше в следующей двери. И смотрим, лутаются ящики или нет. Да, ящики лутаются, все четко. Конечно, они лутаются не на большом расстоянии, но если к ним поближе подойти, то они сразу залутаются. Так, вот у меня сразу здесь ключ показывается. И вот смотрите, в чем прикол. Как я и говорил изначально, я не могу взять вот этот ключ, мне его почему-то не дает взять. Скорее всего, какая-то функция мешает другой, и из-за этого происходит, скорее всего, какая-то ошибка. Только не понимаю, почему так происходит. По идее, он должен браться, но он почему-то не берется. Вот как вот это фиксить, я точно не знаю. С чем это связано, тоже я понять не могу. Да, весело, короче. Так, а допустим, если я попробую так пройти... Нет, мне пишет, ключ надо. Но вот почему-то он не хочет браться. Я не понимаю, почему. Может быть, есть какая-то другая кнопка, чтобы этот ключ взять. Но почему-то не хочет его брать. Это, скорее всего, из-за лутауры. По идее, лутаура должна его брать, но почему-то она не берет этот ключ. Короче, я попробую тогда, если что, найти разработчика. Или, может быть, он сам мое видео увидит. И я надеюсь, короче, он пофиксит эту ошибку. Потому что это здесь ошибка именно в самом скрипте. То есть тут какой-то сбой идет в самом скрипте, и из-за этого ключ не хочется вообще браться. То есть я нажимаю на «Е», e, он вообще не брется. Вот, ну, в принципе, тогда можно на этом заканчивать. Я постараюсь э, реально связаться с разработчиком, чтобы он пофиксил э, вот эту функцию. Ну, а так, в целом, как видите, чит полностью рабочий. То есть не чит, а сам скрипт. А также многофункциональный. Э, ну и, в принципе, сам по себе вообще крутой. Вот, ну, буду на этом заканчивать. Кому понравился видеоролик, можете поставить лайк, подписаться на канал.